Мы знаем, что на прошлой неделе воздушный шар-шпион прилетел из Китая, а как насчет трех других объектов, сбитых в минувшие выходные. В настоящее время американские пилоты даже не могут определить, как эти объекты приводились в действие или оставались в воздухе. Поэтому мы, похоже, ничего не знаем. И теперь мы присоединяемся к нам с реакцией, бывшим пилотом ВМС который ранее столкнулся с неопознанным. Летающий объект Райан с нами. Спасибо, что поприветствовал программу. Я не думаю, что Нарад говорит об этом. Это возможно. Я не сомневаюсь, что это возможно. Я изучил это и изучил. Я нахожу это интересной темой. Я не был убежден. Эта жизнь существует в другом месте со своими неопознанными летающими объектами, но ты даешь показания перед Конгрессом, чтобы рассказать нам, что ты сказал. Да, Шон, я согласен с тобой в том, что прямо сейчас у у нас действительно просто недостаточно информации, чтобы оценить то, на что мы смотрим в любом случае. Мы знаем, что есть вещи, которые представляют угрозу для авиационной безопасности. И теперь мы видим, как эта опасность демонстрируется в режиме реального времени на Аляске, в Монтане и в других местах по всей территории Соединенных Штатов. Ты дал показания, ты бывший пилот команды ФАО, и ты говорил о 50-60 людях, с которыми ты летал, которые сказали бы тебе, что видели УАП каждый божий день. Но один из них подтверждает, Публично, но ты говоришь, что это было что-то. А об этом вы часто все говорили наедине. Безусловно, мы летали на наших самолетах над восточным побережьем и рабочими районами с нашими командами ФА, и как только мы обновили наши радары, мы начали замечать объекты рабочие зоны, которые мы ожидали увидеть. Мы все видели это ухудшение на радаре, мы видим системы камер и другие наши системы, и в конце концов, Эвенсонг с ее глазными яблоками. Я дошел до того, что мы чуть не столкнулись в воздухе, так как входили на наши объекты, заставляя нас подавать отчеты об опасности остальному флоту о том, что это была проблема безопасности, что мы мчались туда. Экипаж самолета, который видел объект, описал его как темно-серый или черный куб внутри прозрачной сферы. Давайте немного конкретизируем и детализируем, какие вещи вы видели у 50-60 других пилотов, с которыми вы говорили, что они видели. То, что мы были у восточного побережья, как мы видим, объекты ведут себя как неподвижные, что не очень захватывающе, но прохладно, когда мы работали на высотах было. Вопрос Шону. На какой высоте вы летаете? Примерно от 5000 до 30 тысяч футов. Это часто были бы сильные ветры, правильно. Они неподвижны против ветра, как если бы не двигались. Мы боремся за то, чтобы удержать ее самолет в этом районе. В других случаях он двигался бы по прямой линии или по схеме удержания, часто разгоняясь до сверхзвуковой скорости. Они также были бы там весь день, потому что наш самолет продержался бы всего около часа, час пятнадцать минут, мы летим. Они летят на высоких скоростях большую часть дня. Потрясающий опыт, спасибо тебе за твою службу и спасибо, что поделился своей историей. Тот факт, что они не знают о троих, которых они сбили в минувшие выходные, меня невероятно пугает, потому что это показывает уязвимость.